Ну какое попадание? Да как, каково горим-то? утушитесь ну а, а с какого хрена? Алло, ребята! Предположительно... рот, Ё... ну авария! Мужчина, ну вы куда едете-то? Я по главной ехал! Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет. Меня по-прежнему зовут Артем канала там шоу. И добро пожаловать в Артандер. Сегодня, как обычно, прикольная, смешная нарезочка. Я вам желаю приятного просмотра. Но ну, а мы начинаем. Поехали. О! Сучка, не попал. Да, сучка ты, блядь. Да... Ага! Ему пофиг, да? Да, ты чё там, броневик? Вот козенник, до свидания. все, улетел, Васян. Хватит стоять, надо воевать. Золотое правило War Thunder. А, это враг? Ёб... Все уже нету. Так, эм... Чё-то как-то, как-то вообще ни одного чела аж не убил. То есть настолько плохо идем идём. Сколько... Да, так, мы сейчас вот здесь вот. Опа. Тиратаратам. ти ра -да Ту-ду-ду. Ти-да-дам. Ти-да-дам. Пошел в жопу. На! Ну какое попадание? Да как каково горим-то? Ну тушитесь. А с, а с какого хрена, алло, ребята? Чё горим-то? Ч вы погорели-то? Бляха, муха, все, жопа мне, да? Нет, он тоже горит. Ну бля. Пошел на. Uh, предлагаю залететь на точку Б. Просто на, на лютую мампрувичу. Как считаете, ребята? Хорошая идея. Мне кажется, нет. Но я все равно это сделал. Потому что что мне мешает? Бля... гаражи мне мешают. Нормально. Нормально, все не мешает мне гаражи. Я его снес, блядь. Ну тут пришлось снести, нахуй не в том месте стоит неправильно вот здесь вот была какая-то шва немножко где он был то а он прям здесь что ну блять а что за ху... происходит да бля Поняли уже что защищать точку Б Отстань от меня, что то орешь? Не кричи Как выключить эти команды? Меня иначе сейчас доконают Штук Штук Штук, Штук. Куда он поехал-то? Штук, тормози! Штук Остановись! Я хочу догнать тебя! Тук вот он. Ё сос, тихо! А куда его. На заглотнул маленечко, вот Еб... тут нас устроил-то? Ага. Мне пи... да, будет всего. <смех> Ну что, сладкий, куда тебя пробить? Может быть, в попочку? Давай сюда, вот прям тебе. Ай, хорошо. Что, блядь? Алло! А ты че не доктор родной? У тебя там че, броня-то стоит? С каких пор? Вот козел, а. Бегут назад. Просто едем и... Ох. Да. Да, да, да, да, да, да, да. Предположительно. ёб рот, ну авария, мужчина, ну вы куда едете-то? Я поглавно ехал, а ты, блядь. Уебь. Пошел. А кто тут, я не понимаю? Ух ты, блядь. На! Хе-хе. Ни хрена себе я заехал, а что-то даже не ожидал. Хорош, родной Блин, если бы у меня все с прицелом было бы хорошо Я бы, конечно, бы, э, его убил Но у меня, как видите, э, есть только в путь Так, нет, самолет я даже брать не буду Я У меня печальный опыт Что ты, блядь, вверх-то поднимаешь дуло свое? Ты можешь его опустить, я понимаю, что, ну... Ты по девочкам, ну как бы, ну, держи себя, так сказать, культурно себя веди. Все-таки в бою находимся. Вот после боя хоть поднимай, хоть не поднимай, иду, а там уже вообще по -право. Сейчас пока не стоит как-то. Ну. Куда пробивается это у*****? Пошел ты на*****! Тут ну, ты че нахуй, что там, е*****? Иди-ка ты на*****, ходи и посиди там. Чё это за хуй ч, блядь, это имбовая за... Так, давайте-ка, наверное... Э отъедем нахуй... На соседнюю улицу. Кто, бля... Кто сейчас? Точно отъедем теперь. Самое главное нам не отъехать в прямом смысле этого слова. Кого-то хлопнули, братан. Опа, кого-то хлопнули, братан. Да бля! Мы едем по твоей душе, сынок. Все, готовь очко. Нага, замечательно, родничок. Ну че, ну че, ну че, ну че, ты делаешь-то, идиот? Ты что, тупой, да? Ну да, в принципе. По раскраске, ух, ниху, врагов ну что, поехали? Поехали, ребята. Ох, нихрена себе, мы сейчас с баригадой выйдем просто. Они-то, наверное, оху... да? Ну, собственно, уже Опа, здравствуйте. Эй, пошел на... поздно увидел, что он прям на меня смотрит. Так, меня вынесли на помоечку. У меня одна помощь. Все хреново, ребята, все плохо, я печальный, я в тильте. Фига себе у меня там движок коптит. Ребят, там уголька подкиньте еще. Ебать, паровоз. На! Да ебать, брат! У вообще пробьется никого кто-нибудь, кто кого-нибудь. Зачем-нибудь. Почему-нибудь, сука. Просто бессмертный, да Давай, прямое попадание Прямое, быстрее На нахуй Броневик, Еб... я вау Давай сюда еще шмальнем На нахуй Хорошо Хорошо Ниху Чел выехал и забрал, просто красавчик Фух, ребятушки, на этом прекрасном победном матче нам пора заканчивать данный видеоматериал. Всем огромное спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Если это действительно так, то обязательно загружайте свой царский королевский лайк. Подписывайтесь на канал. Ну, мы... Да. Все, запорол. Запорол, ребята. Запорол финал. Ну, мы вместе с вами увидимся на следующей неделе. Всем пока.